Здравствуйте, уважаемые слушатели Академии СПА, коллеги и наши подопечники. Сегодня мы рассказываем, как самостоятельно помочь себе при шейном остеохондрозе. Для этого, используя нашу диагностику и принцип золотого треугольника, мы располагаем пиявки по меридианам толстого кишечника, меридианам, Желчного пузыря, меридиана мочевого пузыря и, соответственно, с инской стороны легкую почки и печень. Здесь у нас меридианы толстого кишечника, меридианы желчного пузыря, мочевого пузыря и серединного меридиана. Соответственно, по принципу иньянь, инские меридианы ставятся на меридианы легкого почек и печени. Это наиболее простой вариант для того, чтобы решение проблемы с шейным остеохондрозом было как можно быстрее. Если у вас возникают вопросы, задавайте их нам, ставьте лайки, подписывайтесь на наши новостные каналы и приходите к нам на обучение в Академию образования, где собственно, при помощи специалиста можно также понять, в чем заключается принцип золотого треугольника. Всего доброго!